Привет, сегодня я решил запустить новую рубрику о призм на канале, поскольку новостей не так уж и много, чтобы выпускать их регулярно, а сплетни из чатов теперь не так уж и доступны. Из некоторых я вышел сам, ввиду того, что их админы лицемеры и крысы, а из других, якобы прозрачных, меня удалили, по всей видимости фашисты, поддерживающие кровопролитие на территориях Украины. Поэтому я оставил для вас официальные ресурсы криптовалюты призм в описании под этим видеороликом. А новая рубрика будет представлять из себя формат вопрос-ответ, где я буду отвечать на комментарии, оставленные под моими роликами о криптовалюте призм. Еще раз напоминаю, что все сказанное далее это мое субъективное мнение, а поскольку я не разработчик призм и даже не выпускник кафедры криптографии, я вполне могу ошибаться в тех или иных вопросах. Так что не стоит воспринимать каждое мое слово как истину в последней инстанции. Сегодня я разберу три комментарии в качестве пилотного выпуска. Далее планирую разбирать по 5 в каждом. Первый. Почему BestChange не может обменять призм? Хрен где купишь. С пробито два дня шли. Попрощался уже было. Начнем с того, что BestChange это не обменник, это ресурс или мониторинг обменников, который показывает проверенные обменные сервисы, на которых можно обменять криптовалюту. Собственно, чтобы на BestChange отображалась криптовалюта призм, надо залистить ее на некоторые обменники с этого ресурса. И чем больше их будет, тем лучше. Плюс ко всему монета должна быть ликвидна, поскольку любому сервису будет неинтересен инструмент, который не приносит прибыли. Идея здравая. И вполне имеет место быть Но я думаю, что не на этом этапе Что же касается хрен где купишь Тут не соглашусь Есть множество обменников, чатов с гарантами и бирж Рекомендую пользоваться последними И только теми, что представлены на CoinMarketCap Второй Если призм так хорош, зачем его раскручивать И вовлекать туда деньги людей, да еще на долгосрочную Пусть создатель возьмет кредит на большую сумму и поднимет бабу. Зачем рассказывать всем, как ты хорошо зарабатываешь и как хороший этот призм. Да потому что, чтобы деньги были, нужно их откуда-то взять, из карманов вкладчиков. Если положить 10 рублей, они останутся 10 рублями. Это не помидоры, которые растут. Так что принцип пирамиды тут на лицо. Тут мы столкнулись с очередным диваном экспертом, который одним комментарием похоронил весь фондовый рынок. Но ну, а если серьезно, то нет никаких призывов вкладывать в призм для беспечного будущего. Призм – это честные деньги, но только для тех, кто считает эту монету деньгами. Такого рода игра, не заставляющая наблюдателей принимать участие. В первую очередь представители призм позиционируют монету не как способ приумножения капитала, а как способ сохранения. Правда, Исходя из этого и звучат надежды о доходах. Ведь если призм и ее технология окажутся интересными для множества людей, то на монету будет огромный спрос. И возможно такой, как, например, в биткоине, где в 2022 году монет на рынке настолько мало, что ее продают в районе 40 тысяч долларов за штуку. А еще 10 лет назад, в 2012 году, один биткоин можно было купить не дороже 13 долларов. И прошу заметить, что в классических финансовых крипто пирамидах, большая часть монет находится у создателей проекта. В призм почти что все монеты у рядовых пользователей, и покупая сейчас монету, вы берете ее не у разработчика или создателя, а у такого же человека как и вы. Третий. Зачем вам призм? Ответ очевиден и лежит на поверхности, чтобы лохануться и отдать свои деньги чужим людям. Хотите вложиться, покупайте недвижимость. То, что можно пощупать, то, что можно приравнять к физическому объекту. А вам впихивают нолики, цифровой код, который не пощупать и не осязать. Ваши денежки приравняли в воздух. Тут все довольно просто. Если вы не знаете, зачем вам призм, то не надо ее покупать. Предложение о покупке недвижимости я принимаю но что делать если ты купил квартиру в условном харькове и началась война в твою квартиру попал снаряд и теперь она ничего не стоит или даже снаряд не попал но тебе вдруг срочно надо уехать что делать оставить квартиру на потеху мародером и тем самым лохануться оставшись ни с чем ведь даже в мирное время деньги с недвижимости вытянуть не всегда просто а имея криптовалюту ты не привязан к определенному дому улице или даже стране ты без всяких хлопот можешь передвигаться по всему миру, не декларируя ее, А наличии у тебя криптовалюты даже никто может не узнать, если ты сам этого не скажешь. Так что уважаемый комментатор, у вас ценности это физические объекты, а для некоторых людей дух свободы. Если вы чего-то не понимаете или не хотите понять, то не стоит утверждать, что это фигня и навязывать свое мнение. Я видел много лохов, которые купили физически, так сказать, биткоин, и они ведь куда больше лоханулись, чем те, кто купил непонятный для вас цифровой код. Оставляйте свои комментарии под этим видеороликом. Также неплохо будет поставить лайк и подписаться на канал.